В зависимости от организации и отрасли и состава оборудования и заказа, есть у нас в нашей базе около 20 таких вот областей, скажем так, по которой мы можем оценивать компанию, предприятие, завод, цех, участок и даже персонал. Если эти направления построить в виде такой диаграммы, то мы получаем, что, скажем так, в основе пирамиды лежат некие базовые вещи базовые вещи в системе ТАИР, как вы знаете, это описание оборудования, это управление регламентными работами, так называемым ППР. Но ну, организационная служба — это, собственно, мастерские и прочие вещи, которые необходимы для выполнения работ. Соответственно, в зависимости от сложности этого направления, мы условно строим такую уровневую пирамиду. Идея в том, что в зависимости от уровня набор инструментов, набор направлений, которыми мы должны заниматься, он усложняется и собственный эффект он повышается от того, насколько высоко в пирамиде находится этот элемент. На самом верхнем уровне это программа оптимизации оборудования с учетом, ну, в общем, на уровне его проектирования. То есть, когда вы изначально заказываете те параметры систем технологических или единиц оборудования, которые именно, именно для вас дадут максимальный эффект. То есть именно на этом этапе, на таком уровне возможен максимальный эффект. То есть получать то оборудование с теми коэффициентами надежности и готовности, которые вы хотите на этапе еще проекта. Производитель объяснит вам эту готовность путем значит, соответствующих технических инженерных решений. Да, на втором уровне это финансовое планирование и оптимизация, это те самые наши так сказать, практики сокращения бюджетов. Это, как правило, у всех есть, именно как процесс, именно как такое достаточно мощное оружие в борьбе за экономию, но оно не работает или работает не очень правильно без нижних элементов, без поддержки всей системы. Соответственно, тут условный такой эффект, от чего вы можете получить самый большой эффект. Там, где у нас основные вещи, ППР и прочие базовые вещи, эффект минимальный, потому что это как бы необходимые направления, которые должны быть, чтобы система, в принципе, работала. Реальные данные, примеры из проекта, когда мы оценивали в баллах, то есть при оценке уровня развития каждого элемента можно получить ситуацию, когда она неустойчивая и очень. Руководство весело реагирует на такие вот отчеты, где они видят, что несбалансированная система и начинают понимать, что же делать вначале, что потом.